Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Charly и это продолжение первой части урока по Substance Designer. Итак, конечно же Вам пригодятся горячие клавиши для работы с нодами. Ctrl-C и Ctrl-V Копирование и вставка ноды. Ctrl-D создать дубликат ноды, учитывая все ее соединения. Если хотите дублировать ноду без соединений, это Ctrl-Shift-D. Чтобы удалить соединение, выбираем его и нажимаем Delete. Ноды удаляются той же клавишей. Навигация в 2D View очень простая. Зум — это средняя кнопка мыши или Alt плюс правая кнопка. Панорамирование средняя кнопка мыши или Ctrl плюс правая кнопка. Z вернуть дефолтный зум. F выровнять по размеру окна. И чтобы проверить тайны текстуры, нажимаем пробел. С 3D View тоже все очень просто. Панорамирование это средняя кнопка мыши или Ctrl плюс правая кнопка. Zoom колесо мыши или Alt плюс правая кнопка. Вращение камеры Alt плюс левая кнопка. Если Вам не нравится стандартный куб, Вы можете поменять его на цилиндр или, например, загрузить свой mesh. Также, в любой момент, Вы можете поменять положение окон, растянуть их и настроить весь рабочий стол как душе угодно. Если же Вы захотите вернуться к дефолтному интерфейсу, заходим в Windows и выбираем REST Layout. Таким образом, вернется первоначальный вид интерфейса. И также Вы можете закрыть любое окно с помощью иконки креста или зайти в то же меню Windows и просто снять отметку с ненужных окон. Есть три варианта добавления ноды в Graph Network. Первый, это просто выбрать ее через пробел. Второй, перетянуть иконку ноды с панели вверху. Третий, нажать пробел и написать название ноды в строке Search. С помощью специальной иконки узла на верхней панели Graph Network, Вы можете менять визуальный вид соединения. Также можно добавить специальные точки с помощью ALT, SHIFT и CLICK. Таким образом, можно сделать работу в Substance Designer более удобной и приятной. Если Вы хотите поменять соединение местами, выделяем их и нажимаем X. Чтобы добавить любой из фильтров между нодами, выбираем соединение между ними и затем этот фильтр. Чтобы выделить все ноды родителя, выбираем любую из нод, нажимаем правую кнопку мыши и кликаем на Select Parent Nodes. Теперь поговорим о, о меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Вы уже знаете, что AddNode добавляет ноду. Add Comment позволяет добавить комментарий, который пишется в строке Description. Чаще всего его используют для комментария сложных ассетов, чтобы потом не запутаться в большом количестве нод. Если выделить ноды и нажать AddFrame, будет создана специальная рамка, у которой можно поменять название. Это тоже используется для организации нод и кто работает в Unreal Engine, знакомы с таким методом организации. Удобство заключается в том, что все ноды, которые находятся в этой рамке, автоматически перемещаются с ней. Чтобы понять принцип работы Pins, давайте я скопирую несколько нод и представим, что между ними у нас очень много разных нод. И мы хотим создать маркеры возле них, чтобы быстро перемещаться между определенными группами, объединенными фреймы. Для каждой группы нод добавим свой фрейм. И возле каждого фрейма создадим пинс с определенным именем.